Чер, приготовься к аллаху, раз, два, три. Ты готов? Нет. Аллах акбар. О боже, что это? Ой, я что-то мне тут запомнил по-моему. Это что такое? О, сейчас подожду, погорел. Чё? Ты про что? Я знаю, как тебя можно заебывать. Чё, почему я сижу? О, все иди сюда. Ты где сам? А я вижу где-то. Не подходи ко мне, пожалуй. Знаешь, а вот что я сейчас сделаю. Я тебя не вижу. О, нихуя, это что там за огонь? Значит, видишь. Блять. Я сейчас под землю провалился. Что это такое? У меня геройка большая, бегающая. Блять, блять. Это бедобир. Ой. А что я застрял? Почему У меня кнопка залипает, или приготовься к Аллаху. Раз, два, три. Ты готов? Нет. Аллах Акбар. Нормально. Аллах оценил. Ебать, я спаунь это не могу. Слышь музыку? <теливый> не я не я его вижу, что он за тебя сбежит. Что? Да блядь. Смотрите, какая картина красивая, смотрите. Сам с тобой разговариваешь шизик, понятно. Да да, шизоид. шизоид. Мемис. О, боже. Да блядь, <сорист> я просто только то, что упал нахуй. Ты где? Меня Путин убивает. И Соник где-то рядом. Ответы. Я за тебя. <сорист> Беги. Мой труп кто-то... пинает. Ну нахуй! Я не да! Да ты, да! Да ты! Алло! Знаешь, что я с тобой сделаю? Не убивай меня. Боже, кого я убил сейчас? А, никого. Я всех убил. Меня Путин убил. Тебя Путин убил. Я опять Путин убил. И да, Люк, почему я в комнате с ним не вспомнюсь? Да сука! Ты меня видел? Блять! Блять! ты? Я тут со всех сторон нахуй дружаю. Блять! А, а Сольник меня видит, как раз таки. Он за мной бегает. Я бегу, я бегу я убегу, я бегу. Я, я, я сдох. Эй, Фредди, он не надо меня убивать. Он сзади меня. Тут, тут, тут. А, тут Путин. Норм. А скажи, где ты умер? <laughs> Нифига тут трупов наших! Я? Я, короче, на втором этаже. Само внизу я умер. Где Путин? Я на втором этаже тебя жду. Опять у меня лагает. The flash -flap. Он... Алло. Он... Меня убили. А, меня тоже. Ты удалил их. Зачем? Я... Не только их удалил, я трупы удалил. Готов? Меня убили. Резня, резня, резня. Пока. А, а почему закрыто? НЕТ! НЕТ! У -у -у. Ха -ха. Умер, вот это да Давайте не надо за мной бегать, пожалуйста Эй, hey, Кейт Опять он меня Что я проваливаюсь под землю? Боишься? Ты где, то где? Я? Я, в, я в комнате директора, давай Я в комнате, в комнате директора Она на втором этаже На втором на второй этаже да, да да я сразу тут троих держу. Меня за камели. У меня персонаж на, на шифте. Ой, на контроле сидит. Это нормально? Извини, пожалуйста. Я... Извини, пожалуйста. Бля. Все, не подойдешь больше сюда. О! Слишком сильный. А хрен ты меня убьешь? Иди-ка сюда. Ты где? Только я почему-то каждую секунду прыгаю. Убегаем! Пока. Я в кабинете директора. А, знаешь, у, у меня дверь закрыта в туалете, я сижу, что делать? Нееет, подожди, подожди, ща приду. Ты где? На первом этаже? По этой же мэтту мы... дру Пожалуйста. Это ты не здесь, получается, да? А где ты? Где ты? О, чашка. Все, бью чашки. <звук> За вас. Б... Ты че так... А! Ты где? Ты где? Я... О, ты... я вижу тебя. Да. Я жду в той комнате, которую я забежал. Меня убили. мне тоже. и жив. Боже, я жив. А почему у меня падает каждую секунду? Боже, я такой тупой. Не надо меня бить. Не надо меня бить. Не надо меня бить! Ты где? Я на улице. От Педра убегаю. Я, я. Я на. я в этом. Давай в, столов, в столовку, давай в столовку доберемся. А где она? Она на первом этаже. О, меня выкинули. Отлично. Иду. На первом этаже. Да, где то на первом этаже. Вот я, я вижу столовку. А, я тебя вижу. Здравствуй. Только я жив. Я знаю. Жив, брат. Теперь нет. Блять. Короче, давай, мочевого мочилова, вот ты где? Я. Вот и стекла разбиваю. Блядь! Охуе твоих стекла. Я сдухаю, охуеть. Ой, я тебя вижу. Блядь. Сколько телетиков остается? Сколько? Че на картах карта ходит? Не знаю. Ты где? А я тебя вижу. Бля, я жив остался. бы. да блять. Давай, стреляй на улице. Давай, давай. Что боишься? Давай. не не не не я в столовую. У, меня... у меня задача столовая Беги, беги, беги, беги. Умер. Я, я в столовую, я в столовую. Я, я буду строить тут баррикады, короче. А, я сейчас просто все двери закрою. Блять. Они, они, они... они зашли, они зашли. Все, ко мне никто не зайдет. Я... где? Ты картон... директора? Нет. А где то Из той двери, где я нахожусь, висит труп. Все, теперь не висит. Прям висит. Да, теперь не висит. Так. Ты где ты? Что такое? Уа, КС... ну-ка. Эллоусла? Да, ты где, блять, по-моему? Я закрыт, меня никто не достанет. На каком-то этаже хотя бы скажи. Да ты охуел. Э, э, дебил, дебил, нормальную гравитацию сделай, мещи А какая нормальная? О, прикольная гравитация, прикольная. Ну ты еще сейчас это пиздец. Чил, чил! Что? Меня убили. Спорин ты не, не, не найдешь. Да, скажи хотя бы на каком-то этаже. На первом получается. Блять, я такой тупой. Я слышу, я слышу музыку Путина. У меня два персонажа тупые ерурки, ты понимаешь? О, Путин пошел нахуй. О, обма пошел нахуй. Обе. Обеме. А я тут из Майнкрафтовских блоков строю, всякое. А, то есть ты на первом этаже и строишь что-то из Майнкрафта. Да, больше не строю. И тебе даже дверь открою. Давай, блядь. Мне надо добузлить, не дурак. Я готов защищаться. Спасибо. Как это сидишь, брат? Нормально брат. Я знаешь, как я нашел из кабинета того, где я заспавнился выглядывал ты? Как убрать, чтобы трупы не спавнились? Никак. <свист> я в подвал пошел, это одно из лучших мест, как по мне. Согласен. <свист> Гандон. <свист> а мне они ничего не сделают. Знаешь почему? Знаешь, на любое действие есть противодействие, так что все, соси. Только я умер от этого. Я знаю, я тоже умер, и мы сейчас продолжим умирать. Да всё, хватит, нормальную гравитацию включить. Хорошо. Так да, у них кто-то тоже, по-моему, гравитация? Помогите, нет, у них нет гравитации они прыгать умеют. Ты в курсе? Блядь. Во, нормально. Вот, знаешь, такую гравитацию? Говно. Да-да, заебал. Вот. Выходи. Мне пизды сейчас дозут. Тыпни меня к себе. Не хочу. Чё? Чё? Беги, брат. Беги, Бегу. брат. Как играть вообще? У меня, знаешь, у меня три ППСа.